Всем привет, я Эндрю Бёрдс, и это мой фрагмент путешествия. Скажите, вы часто летаете на самолете? Если да, то вы наверняка замечали эти влияния на организм. В самолете мы чаще чувствуем сонливость и головную боль. В самолете сухой воздух, из-за этого может произойти обезвоживание. А в самолете вам чаще хочется пукнуть, ой, то есть я хотел сказать, что количество газов в организме возрастает. Но не волнуйтесь, воздух в самолете проходит специальную очистку, поэтому даже заразиться чем-то на борту не такая уж простая задача. Что ж, только в России я посетил 40 городов. И когда-нибудь посчитаю, сколько городов посетил в других 15 странах, в которых мне довелось побывать. И я не считаю свои полеты, но у меня есть определенная традиция, которой я следую, находясь в небе. Обычно, когда разносят воду, я прошу два стакана. Вам никогда не откажут в этой просьбе и не посмотрят косое. Необходимо вообще всегда пить много жидкости, а в самолете, как вы уже знаете, может произойти обезвоживание. Поэтому один стакан я выпиваю залпом, а второй выпиваю чуть попозже. Когда предлагаю чай, кофе или сок, я заказываю томатный. На земле я не так часто его пью, а в небе почти каждый раз. И оказывается, что при низком давлении на борту в кровь поступает меньше кислорода, и из-за этого у наших рецепторов снижается чувствительность. Вспомните еду в самолетах, она же какая-то безвкусная, правда? Но почему-то это не относится к томатному соку. А знаете почему? Томатный сок меняет вкус в шумной обстановке. В обстановке близкой к полету в самолете ярче проявляется пятый базовый вкус, который называется рецептор вкуса умами. Мы чувствуем горький, сладкий, кислый и соленые вкусы, а пятый базовый вкус – это умами. Он характерен для продуктов с высоким содержанием белка. Кроме того, Томатный сок избавляет от головной боли, ускоряет метаболизм, способствует выведению токсинов и продуктов распада. Калий и магний, содержащиеся в соке, ускоряют выработку серотонина, и это помогает преодолеть нам стресс. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, будет очень интересно. С вами был Эндрю Бёрдс, всем пока!